Это бедный парень, просто душу изливает. Здравствуйте. Здравствуйте. А что, что, что такой непраздничный? Как? Что такое непраздничный? Ну, я не веду праздничный образ жизни. А, так, а, а у тебя на уже прошел, да? Ну не то, что прошел. Он у меня не начинался никогда. Не-не, нет, вот, подожди. Три. 3.52 у меня сейчас показывают, да, у тебя? Да, да. А, ну все ты уже отпраздновал. нихера себе. А вы с какого города? Новая Ладога. От Питера недалеко. У угу. вас сейчас как раз начнется праздник, да? Не, похеру до него, у меня свой праздник. У меня также У меня корпоратив. О, -о, -о примерно там же, да. Я Я индивидуальный, индивидуальный да, предприниматель. Да, да. Я Новый год перестал любить в тот момент, когда я стал это. Э, стал любить себя больше, чем окружающий. Когда я понял, что это ни хуя, не семейный праздник, и когда семья не сложилась лет 15 назад, когда вот последняя попытка создать семью показала, А Что тем, у вас случилось? Да я хрен знаю, это одному всегда проще. Там было такое. Не, ну и может не 15, я там преувеличил. Сколько у вас отношения были максимум? 6, по-моему, лет. 7. У меня 5 лет тоже были отношения. Да это такое. Там. Это дело. Дело не в этом. Дело в том, что э, к одиночеству проще привыкнуть э, в плане вот, ну, мужчине, чем, э, чем женщине, наверное. Ну да, для того, чтобы реализоваться мужчине, женщина не нужна. Согласен полностью, да, вот, Поддерживаю. Может только девушка вниз тащить. А хорошая девушка. Том, да. ну, ну может и подталкивай, тут видишь, тут не угадает. Может, может, может, но таких очень мало. Очень мало таких. Особенно в России. Да. На данный да. момент. В другом городе, в другой стране, возможно, есть. Более восточные девушки, которые э, терпеливые и Короче, все индивидуально. Все индивидуально. Все индивидуально, да. Но мы родились в России, поэтому.. Нам с этим жить, да. Нам с этим жить, у ну, нас вообще, как... Все, все люди разные. Мужчин не уважают в нашей стране. Вообще, блядь, охуели. Такая ситуация. А когда стрельнешь, в принципе, в жизни, мне кажется, и девушки Они не все придут, того... да, они придут, только... А, они не нужны. Да, не нужны. вот, вот, ты молодец, ты молодец. А тебе где-то близко к 30, да, наверное, я так думаю? 24 мне. Вот, ты молодец, ты для 24 уже, разные. Да, ты понимаешь, что вот, вот, вот эту вот тему что вот, ну, как, Когда они все приходят, они уже могут быть не нужны. Да, это... <связать> да они нужны, потому что <связать> ты уже не будешь на них смотреть так, как <связать> смотрел бы на девушку, <связать> которая была с тобой. Вот у меня, допустим, были отношения, да? Я начал в 17 лет. Ну, я начал их э -э из-за глупости, из-за своей мужской глупости. В похоти. В похоти, да, в похоти. похоти. И она этим всем и закончилась. Как бы, а построить грамотное отношение мне не хватило ума, ума. От, от отцовской какой-то э, правильного взгляда. Я с матерью вырос и как бы ну, не знал как строится реально нормальные отношения. От отца ничего не перенял и, соответственно, выбирал девушку и вел с ней неправильно по материнским, а с ней надо вести то по другому, mm -hmm. девушка. Нас, нас матери как хотя мы были джентльменами ухаживали за девушками правильно любили их а когда девушка это чувствует она сразу понимает что самец самец не доминантен и типа блин да, такой... да, да, да. уже уже не такой не такой перспективный не такой нормный да а мы то не понимаем этого мы не понимаем этого и думаем что случается тогда да. в этом вся проблема но великие люди, великие люди, такие как Леонардо да Винчи <сих> жили без этого. Я тебе знаешь, что скажу? Смотри, это может быть сейчас прозвучит как тост, если у тебя есть чем выпить, то подготовься. Короче, смотри, э, у, у Иисуса не было жены, у э, Будды не было женщины, у Мухаммада, э, пророка, не было женщины, как бы... И мы с тобой оба одиноки. Может, мы идем по правильному пути, выбьем же за это. Выбьем. Но женщины все-таки, мне кажется, должны быть. Потому что мужчина должен к женщине приходить за анестезией. К правильной женщине. И я считаю, что они все равно есть. Их малое количество. И они неценны. Надо как-то... Научиться делать правильный выбор. Получается и больше относиться к, с этим с разумом. Но да. каждый раз, когда выбираешь женщину, надо понимать, что она не последняя. Вот как относиться к этому всему. Женщины, да главное, это не делать поспешных выводов, не увидеть что-то, а потом и прям посчитать, что это все твоё. Вот. Все равно были великие женщины, такие как жена Генри Форда. Допустим. Ну это же да. Там времена были другие, конечно, Времена были. Да. Просто сейчас интернет очень сильно все это опошляет. Все вот это вот. Взгляды. Я прикинь, я прикинь что удивился. Я вот буквально неделю назад также где-то вот, ну, в субботу, залез в чат-рулетку. Я смотрю, я-то думал, что все, ну, сняло поколение, да, то есть мне вот э, с, это, за 35 маленечко. я думал, там такое, оно сейчас это вот ну, современное поколение. Поставил вот Россию э, поначалу для разогрева, потом думаю на хохлов перейду пообщаться. Вот, поставил э, в это. И попадается в основном молодежь. Вот так же Сибирь, Урал, э, в это где-то там Краснодарский край. Они, сука, адекватные, они разумные, они вот примерно так же, как я вот, ну, 20 лет назад, когда вот мне было так же, примерно как-то так мир не матерятся, не оскорбляют, не восхваляют какого-то Магринштерна, то есть у них какой-то есть вид, там, вот, ну, то есть, ну, они так, толково мыслятся, такой, блин, да эта страна непобедима, когда у них есть вот такое вот следующее поколение, а что мне несут-то? Переключаешь на хохло буквально сразу же, там, и вот сразу же прям любое поколение, вот, ну, отупишь. Ну, если честно, я в этом направлении немного по-другому мыслю и не разделяю гражданинов как-то особо от той страны и этой. И считаю, что каждый, своб ну, свободно должен жить, ни в чем не ограничен. Я больше в этом плане либерален, к сожалению, наверное, для вас. Так, не-не-не, не, нормально, естественно. Такой свободный Но... живут. По живут просто. Ну, я в офигел, я это, с молодежью 12-14 лет как бы не общаюсь, их не вижу у себя. Ну, смотри, это да неадекватно. Вот конкретно это. мне вот проблема, я не могу найти в своем возрасте нормальную девушку. Реально проблема. Типа я зарабатываю довольно неплохо. Занимаюсь бизнесом здесь, в России, да? Я не жалуюсь на это, но от того, как вот раньше, допустим, когда не было интернета. Вот. Какие перспективы были у девушки? Ей съездить куда-нибудь отдохнуть в Сочи или еще куда-нибудь с мужем? для нее было счастье, правильно? А сейчас, когда ты типа, там, предложил бы этой девушке, она бы это как плевок в душу бы ощутила. Правильно? Потому что все отдыхают, ездят на Бали, на Мальдивы, там, или еще так. Сейчас мы как. Чепушилы. Чепушилы. В роли Потому Смотри, что видео вот если... сфарлировалось. сейчас попробую, попробую, попробую донести, может это сработает. Может быть и дичь кажется. Я получается в полтора раза старше тебя. Угу. Э -э искать не надо, во-первых. Во-первых, искать не надо. Когда ищешь, ни хера не найдешь. Вот бля буду. Не найдешь. Угу. А когда сидишь на, на расслабоне, не, не паришься. Тогда оно все само придет. Во-вторых, ну, какую... Потому что может, да, чувств... женщина чувствует роль донора? Нет, не-не-не, не роль донора. Нет, не... дай договорю. Вот, и, короче, когда ты абсолютно вообще ну, не паришься, вот, по поводу того, что мне нужен, нужен партнер для э, близости там, отношений и всего такого, когда оно и придет, когда ты в поиске, ты начнёшься на какую-то залупу, либо не начнёшься вообще ни на что. Я в в просто, с вами согласен. Просто живи. И потом... Я вот год уже один. Ну, год ну, уже один. За этот год как бы с тремя девушками общался. Ты это... не могу увидеть что-то свое ну... не, не хочу больше этим заниматься, это меня сильно отвлекает и... Я занимаю позицию, которая мне не угоже в жизни. Ну, типа, я должен как-то вести себя, не знаю, не так, как я хочу. Я привык хотеть брать и ел. А выстраивать себя в роль там, типа, такое общение, там, какое-то. Зачем это мне не надо? Зачем мне это? Я не понимаю, это просто такой вот. Я не могу там ездить с девушкой в кино, но Она оно должно вдохновлять тебя. То есть ты видишь, ты вот, ну, что. И также должна идти ответная какая-то реакция, что.. Да, да. А ездить там в какие-то кино или еще куда-то, как-то вот. Это... Мне это зачем? Надо молодому пацану. У меня перспектива реализоваться в жизни, быть максимально эффективным. А это. Это как делать меня эффективным? Это только наоборот отнимает мое время. И никак не помогает мне в жизни. Не знаю. Именно поэтому, типа, я и не пытаюсь что-то строить вкладываться в это. А самое интересное, самое интересное, плюсов их никаких нет, даже если ты на это потратил время и тебе просто выбрал горничную. Типа, которую можно за 30 тысяч рублей в месяц снять и все, типа. Кока, нифига себе у вас ценит. Я образно сказал. Я понял. Я понял. Поэтому о какой-то любви говорить. Любовь что это? А ну, блин, город миллион, Любовь не, не бывает вечно вечно. вечной. Любовь. Дружба бывает вечной. Любовь нет. Конечно. Любовь прекрасное чувство. Но она не постоянно. Да. Она переходит потом в это в привычку, в это прижились, или там в, типа того, как там пока. Да, я говорю, пять лет прожил. У меня довольно печальные отношения закончились, как бы. У меня там вообще двойные отношения были, понял, пока, пока я трудился, работал. Развивал бизнес. Можно было тогда, Можно было бы тогда. Да. Да. Ну, это же нормально, типа, сейчас считается. И типа, ну, типа, разве кто-то камнями там забросал, как это было раньше? Наоборот, сказали: да и, и че такого, он тебе не муж. Правильно, вот. и все. О чем можно говорить? Правильно, какой любви? Действительно. Здоровья тебе! Наступившим. Удачи, Пока. До свидания и давайте до Блять, что он прогнал нахуй? Вообще, зачем он, блядь, 24 года, блядь?